Друзья, и снова здравствуйте. У нас очередной слот аппарат, и я вот как-то думал, что же он может дать вам, какие преимущества несет данное видео. Так вот, иногда смотрю у других их видосов, так сказать, игровые каналы, и я там вижу практически одни бонусы, падают деньги на счет, музыка, все такое. Кстати, я подумал, что покажу на собственном примере, из одного своего будущего видео которое я еще не залил на youtube и это выглядит примерно так. И еще, друзья, если вы еще все не убедились, что выиграть здесь нельзя, и, в принципе, деньги ваши будут уходить в другое место, то вы можете посмотреть еще одно данное видео. Называется оно «Самый проигрышный слот аппарат». Тоже на моем канале. Ссылочка будет под этим видео или прямо на данном видео. Но, друзья, если так было бы всегда, и можно ли зарабатывать при помощи такого метода? Я думаю, вы все поймете, посмотрев данное видео до конца. Смысл данного видео в том, что как бы вам ни упадало, вы все равно будете в минусе. И давайте сами убедимся в этом. Ну что, поехали! Друзья, данное видео носит информативный характер. Я не призываю вас играть в подобные игры. Я только вам показываю на собственном примере, что подобные игры не несут ничего позитивного в ваш дом, а только разочарования и обиды. Также хочу вас попросить подписаться на мой канал и поставить лайк данному видео. Это поможет продвинуть его в YouTube и показать большинству зрителей, которые еще думают, что тут можно преуспеть и обогатиться. А в конце этого видео я вам предлагаю посмотреть более позитивное видео на моем канале. Оно называется «Заработок в интернете. Игры на деньги. 110 тысяч рублей за один день». Или «Что можно купить на эти деньги».